Вот каким образом происходит разрушение древесины. Она превращается в такую вот темную массу за счет вот этих личинок жуков носорога. носорогов. Они прекрасно зимуют потолще и разрушают ее. Но прежде чем это произойдет, нужно чтобы был вот такой вот вот такой вот гриб мицелий грибов сначала идет мицелий грибов вот здесь хорошо видно этот мицелей хвойные опилки кара -хвой. сначала прорастает мицелий таким образом а потом тычинки завершают процесс совместно с теми же дождевыми червями то есть употребляется пищу именно цели вместе с древесиной Пока нет грибов, нет разрушения древесины. Поэтому грибы играют первостепенную роль в этом процессе. В частности, вот этот мицелий грибов, не знаю, как он называется, но э, он даже образует плоды, плод, который образуется прямо э, в толще опилок. А Для того, чтобы чтобы это хорошо процесс проследил под контролем, я подложил вот такую ткань вискозу, чтобы отсечь, потому что даже их через здесь было бы, конечно, много и совсем других обитателей они и так есть, но не таком количестве. Таким образом можно выращивать личинок. Вот не так. Мицелий разогревает, при росте разогревает древесину и процесс идет уверенно они сейчас пытаются спрятаться